Привет! Вот она замена BRP. Это Одесс 1000. <с> На самом деле, ребята, очень интересная моделька. Даже э, пока я осматривал ее перед записью видео, мне очень понравилось. многие нюансы. А, внешний вид. На самом деле, очень действительно похоже по BRP. А, я прям сразу провел рукой. Прям очень гладенький, прям не шаршавый принт. Приятный. Второй момент, который я заметил, это подножки, ребята. Реально, по качеству пластик прям приятный. Сейчас очень напоминает Хайсан. <свистит> <свистит> <свистит> а, второй момент. А, отверстие которые здесь есть в подножке. И если вы знаете BRP или стелс то там прям целый такой слой и много грязи собирается. Но есть минус в этом во всем. Без защиты, конечно, подножка уязвима. Вот уже Михаил умудрился. Движемся дальше. Вот это, конечно, мне визуально не очень нравится, но как есть. У нее, кстати, есть минус. Не, минусы у каждой техники вот есть. Вот Эта Этот... крышка, она является же и клапаном, да, то есть просто да, да. давления. Ну и, соответственно, ну, не, я уже как проверял, она тут у меня грязи нахапала, но вода не попала, она отработала четко. Но мне пришлось ее разобрать и почистить от грязи. То есть, по-хорошему нужно просто вот... Да, в бензонасос поставить, как обычно, цапун на том же Слушай, ну, вот <свят> как вот подмечено было, это задние фонари, конечно, огромные. Прям да? Прям чересчур. Ну, в принципе, я уже присмотрелся, они уже даже нормальные для меня. Реально, ну, реально огромные, да? Тут даже для сравнения, руку да, поставить. Да, там да, там. да, да. Ну, ничего, приятно. <клёп> Слушай, выхлопная система, конечно, смотрится нормально. <паломарис>, не Не-не-не, нормально смотрится, нормально. Это не полярис, у которого посередине вот такая херня, вот, и вот здесь такой письмен высаскивает. Не-не-не, очень эстетически красиво, огромные гранаты. Модные суппорта, палки, блядь, ты их хер перегрызёшь их, блядь, прям видно Слушай, а ты что это говно-то не снял, грязь собирается Пыльники пластиковые, прям всё по-взрослому Редуктор сефушный вес 4,25 килограмм этого малыша 4,25 указан весит а тут написано 425 килограмм весит. Модель 1000. Отлично. Объем. Слушай, на удивление, у меня на моем литровом хмыре написано 470. Смотри, ебать написано 62 киловатта на 66 500 Значит, 85 сил. Слушай, даже есть и наклеечка есть. Слушай, два суппорта. два суппорта. Четыре всего. Не смотри. один бюджетный, как на, на берпишки а... Ну да. Ну, Кстати, я замечаю, когда на БРП нажимаешь на ножную педаль тормоза, он у тебя в бок все равно такой заходит. Да, есть немного, здесь такого нет. Да. Кстати, кардан, я все-таки смотрю, он очень похож на Миха тут возит, ну, короче, это жратву, жратву возит. Да ладно, жип, да жип жратва. Пыль, быть. А вот здесь, вот мне кажется, он меньше все-таки, чем Больше. у берпи Больше. Во-первых, стенки нет за счет выхлопа вот этой. И он глубже. Слушай, ну сюда две пятерки, наверное, не залезут. Сюда плоские, хорошо, десятки влезут. Кстати, может быть вполне. Мне напоминает все-таки, как у автобусов наших лязов ездит, которые... Ну такие же если и на Феррари. Кстати, да, да, похожая тема. На самом деле очень интересно, что у нас за это страны. Выхлопная система проходит. Оптика вся. Все тоже видишь, у Миха уже нашприцевал, короче, этим... Так руби, рубин, рубин, рубин, он рубином рубином нашпирцевал, красавчик. Да, да, рубин тема. Ну, кстати, шприцевать удобно, все к на бирпе. А вот спереди там есть вопрос по а водушкам. Да, рычаги. Карданчик. Кардан такой же, как прям на этом. На, на я думаю, что надо Слушай, массивный делать, редуктор, и да нет. и хер с ним. Слушай, заливать, проверять удобно. Да. Ну, спереди теперь. Что у нас спереди? Михополивочную систему присобачил сюда будет, я думаю, что-то делать с ней. Слушай, а. Не укладывай там мамку увидеть, не люлей даст. Я понял. Мамка... А у нее... Мам... Я у нее с теплица это стырил. Это капельный Ма... полив. Мамка наругает. Слушай, смотрю, наконечники похожи на гепардовские. Что-то отчасти договоря. Прям... Что это такие же, как на РМ. Ну, может быть. Ну, Усилитель. Такой же, как. Силетик кому-то видно, если... там за бренд не написано? Э, бренд, бренд... 382, да <съем> даже, наверное, не знал. Нет. Мик, кстати, не знал, что здесь два Карлсона. <съем> не знал, знал. Что... <съем> Пока я тебе не сказал. <съем> <съем> Панасоник. <съем> Панасоник. <съем> вот заколхозил уже фары. Ну ладно, в целом... Слушай, фары выглядят Аврора неплохо здесь, но ну, почему-то родные... Ближние ставятся вообще элементарно на штатные крепления. А пожалуйста. почему то родные не стал это? Да, слушай, ну после Риджита и прочего все равно хочется побольше, так сказать, света, да? И штатные там, по-моему, двадцатки или десятки... Ой, не слушайте, каждом... не слушайте его, это прям ересь несет очередной. Сажусь, комфортненько. Слушай, а он мягенько прям на штатных амортах, прям реально мягенько. Слушайте, пульт ничем не отличается от Грязлового, но это мы знаем. Грязлового нет, только поворотник. Да, слушай, по качеству ничем не отличается. Да. Паркинг конечно, дурацкий. Слушай, все достаточно да, это добротно, я это сюда-то присобачил, вообще удобно. Дождь, падла, начался. А он вот прям как назло, видишь, идет ключик. Да. Слушай, интересная система ключа, реально интересная. Да я такую не видел никогда. такая. Я не видел. Приятная приборка, слухой. Обзор, дождик помешал нам. <coughs> вот эта штучка прикольная, удобная. Честно скажу, когда ты телефончик даже свой закрепишь здесь, благо полно всякой херни, можно вставлять, спокойно жать. Удобно. Отключаем включаем а вот та розетка постоянно работает. Ну и что? Бук. Просто Слушай, ну просто прикольно, удобно. Мне ключ понравился. Мне реально ключ понравился. Даже вот на этом BIRP старых моделях, которых прям ну, не очень. И на остальных моделях, слушай, прикольно. Ну такое же на включение, Ну, мне понравился. Их хвалился духу. Необычный шаршайн. Необычная шаршанька, прикольно. Легкая. Слушайте, парни, легкая, Прямо от рукой держу. Реально легкая. Бля, тяжелей. Прям реально чувствуется она у какая-то мягкая. У меня жесткая. Ну Это же. Это же... <свист> разъем стоит. То есть диагностируется обычными этими машинами, промахом. Мажорный аккумулятор Мажор. у тебя стоит. Слушай, вот эта крышка подходит, кстати, на... Да. Ну, ту да. модель может подойти на любой BRP. Кстати, ребята, пользуйтесь. 3.800 стоит. <свист> да, кто-то по 8 рублей продает. Это, представляешь, барыги. А реально на Алиэкспрессе стоит дешевле. Слушай, дальше что, багажничек приятный, добротный. Да, ну вот давай сразу по поводу лёгких покажем. Да, давай. Вот он, видишь, встал, но закрыть я не могу его. То есть высоты не хватает. Получается, вот, вот эта часть, она больше, ну, больше, повыше. Там не видишь, Ну, не, короче, не, не закрывается. То есть идея прям один в один, он прям встаёт. Может, какой-то побольше, надо по размеру, чтобы он был. То есть высоты. Смотри, не хватает, значит, вот эта часть а в линке есть так называемые винты в, в, в таких металлических линках, чтобы он выходил. Да, регулировочный. Там винтами он ну, вытягивает Ну, Вот эта шляпа она не, не, не работает у меня. Ну, минимум не, не, не подходит, ну, это да. Это вот, я раз так он на работу пошел. Да, Все. да. Так. По делу, значит, уже в базе внутрь рычаги реально прикольно, удобно. И это закрыто. Вот эта часть не закрыта, хотя могли бы ребята реально вот здесь вот так вот еще сделать для полности. Было бы интересно. Вид с другой стороны. Давайте проверим, что Микка заливает туда. Тоже да, сейчас выйдем. Там вот. равенол. Вот такой вот щуп. Везде Равино. Фу, воняет, как он. Чем? Равинол <свист> че? че? че? че? он. Воняет. Да? А, вот так вот внутри сделана. Коробка. Вот, вот такая штанга. Да микер, веря, хорошая. Вот. Полная синтетика. Да, хорошо, хорошо. Ты не пробовал так делать? Нет, нормально, на самом деле это не дефект. Заливная, значит. Ага Взрывная, вон он Черный болт Здесь заглушка Да, да, я говорю, это не дефект Это нормальное явление, это допустимый люфт Датчик здесь стоит На карабасе, прикольно На самом деле, все прям как сделали на... на ERP Крышки уже идут Уже без подтеков будут Удобно Слушав, Свечку менять удобно кстати, да. Вот на этом у -у -у -у. В этой вещи удобно менять свечу, свечку, да, и свечку. Тоже под лес. И, но угу. но вообще-то здесь все было в пластике, как обычно, и здесь тоже было в пластике все это. Я снял. Ну понятно. здесь такие же вот эти кормысла стрёмные. Тут все в пластмассе, там, поэтому я все. Это Миха, а где стоит тормостат здесь? У Берпи стоит. В, в башке. В Берпи стоит вот здесь. Нифига. Ну Да как нифига Ой да, у, у этих да, вот. а тут, короче, в башке, вот в первом. По-моему, первый цилиндр вон там. Да, да, вот он. Да, вот тут, внутри. Интересный кардан. Сделан по принципу, как большинство модификаций. Kwasaki, бирпи Но здесь он потолще. Нет вот этого предохранителя некого, которого на BIRP ломается. При том, что нет никаких хомутов, все это держится. А вот так вот выглядит на BIRP. Почему сделана вот эта часть? тонкая на самом деле многие пытаются утолщить и совершать большую ошибку потому что может сломать вот этот вал лучше пускай сломает кардан ну люди есть такие которые говорят пошел ты в жопу я все знаю сам техника интересная надо попробовать теперь как она едет